здесь нужно рассматривать человека как ячейку жизни который может жить по принципу страдания и получения духовности при помощи этого страдания или радости и получения радости и тогда интуиция тоже в этом случае работает по-разному так человек, который выбрал путь в своей жизни получения радости, его интуиция может подсказывать, не делай так, потому что это будет ограничивать радость. А для другого человека, который живет по принципу страдания, то есть это плохо, эти плохие, эти какашки, мне надо бороться, мне надо там бояться и так далее, то для него интуиция будет наоборот ограничивать его возможность прийти к состоянию страдания. Поэтому необходимо определить, на какой вы стороне, на стороне все-таки получения радости от жизни. Или на стороне все-таки получения страдания от жизни. Если вы на стороне получения страдания, развивать интуицию не нужно. А если радости, тогда конечно.